Здравствуйте! С вами Корейский язык с нуля каждый день. Сегодня мы с вами сделаем таблицу простых слогов. Постараемся запомнить. И эта таблица будет выложена у нас в группе Во всех наших всех наших ресурсах. Корейский язык с нуля каждый день. Таблица будет выложена. Можно будет ее, наверное, распечатать. Я так думаю, кому она нужна. Вот. Но здесь у нас. «ымтёль» — это у нас слог. Слоги могут состоять из одного, двух, трех звуков. А буквенных обозначений на письме может быть два, три и четыре. Потому что гласная у нас не бывает одна. Она пишется с буковкой такой вот «м». Носовое «н». На это мы вчера проходили. И писали да, с нашими десятью гласными. И не могли понять, забывали, какие пишутся у нас со всеми гласными, а какие не со всеми. Вот такая простая табличка. И здесь мы читаем. Ну, печатать это, наконец-таки, мы разобрались. Это у нас... Печатаем так, что в этой раскладке Microsoft у нас есть буквы они дублируются то есть допустим есть у нас буква киок то, тоже милым счет и все остальные пип они у нас дублируются и вот где они сп справа я вам попозже покажу раскладку там она с гласным печатается как раз как полагается в корейском слогом то есть так так теперь здесь а там, где она дублируется слева, там она, а, честно говоря, это я еще не знаю, куда ее, собственно... Если вы будете там нажимать, да, и нажимать гласный, то не получится слога, не напечатается. Теперь так. Ну вот, и мы печатали по этой раскладке, соответственно, вот она у нас здесь внизу. Тоже, наверное, будет в этом файле. Вот. Вот. Это цифрка 1, соответственно, на клавиатуре. И все-все-все знаки подряд просто. То есть это у нас счет это Q, и дальше идет, дальше идет это A, это Z английская. И вот все вот это соответствует. А потом мы зажимаем клавишу Shift, и вот такие вот буквы у нас выходят. Это тоже у нас 1, 2, 3, 4, 5... И так далее. Вот можем здесь написать. Один. Ой. Один. Вот так. И давайте нашу табличку постараемся сколько можем дописать. Тут у нас. Ка. Кя. Ко. Кё. Ку. Тут у нас. На. Ня. Но. Нё, но, ню ну ню, ну, ню, ны, ни. А, у нас пишется только, видите, с шестью. Та, то, ту, ту, ты, ти. Или ди. Еще может быть т или дэн читается. Потом ра, ря, ро, рё, ру, рю, рю, ру, рю. РИ, РИ. МА, МЯ, ММ. <coughs> МА, МЯ, МО, мя МУ, МЮ, МУ, МЮ. МЫ, Ми, МИ. Как мы видим, это здесь у нас со всеми пишутся. Вот эти буквы. То есть здесь, кроме у нас вот название букв я тоже потом напишу в табличке согласных названиям, все пишутся со всеми десятью, которые мы проходили гласными звуками. ПА-ПЯ-ПО-ПЁ-ПУ-ПЮ-ПУ-ПЮ-ПЫ-ПИ. -пи СА-ХА-СО-ЧО-СУ-ЧУ-СУ-ЧУ-СЫ-ЩИ. И это, соответственно, гласные наши звуки: а, я, о, ё, о, ё, у, ю, и, и. Так, и дальше наша замечательная табличка идет у нас буква буква у нас идет тиот тиот потом еще взрывные идут взрывные идут и потом начнутся смычные и потом начнутся смычные вот давайте попробуем напечатать по нашей раскладке у нас буква у нас буква те а это у нас бу, буковка в английской соответствует l ставим корейскую раскладку. А А у нас это английское F соответствует. Вот. Таким образом напечатали мы ТЯ. Но удобнее печатать, конечно, не ТЯ, ТЁ, а вот как бы здесь сначала все с А напечатать, потом так удобнее, потому что держим. F запоминаем. Но если мы хотим раскладку заполнить, мы можем и не так сделать. Мы следующее печатаем. О у нас o у нас F. Где? где у нас О О у нас это английское Т То есть тогда мы запоминаем согласную То есть смотря что мы хотим запомнить Да Согласно у нас это была Эль Да Вот печатаем Здесь ничего даже торопиться не надо Если вы напечатаете подождете немножко Это уже двойная Напечатаете, подождете немножко и напечатаете. О, это все равно у нас будет слог. Так, потом у нас... А, ой, извините, мы же тут... Это я по привычке. Здесь я мы должны напечатать. Я это у нас К 6. Вот. А, нет. Вот это у нас вообще не существует. С этой буквы у нас тоже только 6. Вот здесь печатаем, значит. Ой, вот так. Раз. L, так, вот. Т, потом ä, вот эта буква, да, здесь у нас только 6. Также мы запомнили, что где Л это у нас... Ä, где Л это у нас теот. И печатаем себе на здоровье. О, это у нас буковка В. Английская, да, и дальше также печатаем тю, значит, у это у нас Б английская. Что тут еще осталось? Ы. Это у нас Г английская. Так. И это у нас. И это у нас что? И это у нас д английское. Вот. Таким образом мы напечатали. <таспорожда> Тя, тё, тё, тю, ти, ти. Да? Теперь у нас следующая наша буква. Это... Э, следующий... Ч. Сейчас посмотрим, как они называются. Надо нам... Выучить, да, это у нас была... Э, тюйт, не тет, а тюйт. А это у нас... чит. Тюйт, чит, чит, чит. Вот, она тоже у нас то же самое. Э, на клавиатуре она у нас. Это английская О. И тоже мы ее зажимаем. И начинаем. Ча. Так, О, у нас это восьмерочка. Ой, нет, извините. Не восьмерочка. Восьмерочка это у нас дифтонг. Так, где у нас o там? О, это у нас буква Т. Чо. Теперь буква У. Это у нас э, в английском. Чо. Значит. ЧА, ЧО, ЧУ. Теперь надо напечатать ЧУ. У это у нас Б. Так. Теперь И. И, И, И. И, и это у нас Г английское. ЧИ. Это сложновато произносить И. ЧИ. Чи это у нас это у нас Д, так. Чи вот. Ча, чо, чу, чу, чи, чи. Напечатали. Дальше пойдем. Дальше у нас дальше у нас буква буква буква взрывной согласный взрывной согласный. Кивик. Ки, ки, к, к, ки. Так, ну где он у нас? У нас он двойной, значит, надо нажать два раза. Два раза. По раскладке у нас где английская К, нажимаем. А, нет, это у нас смычные так печатаются. А Где же у нас? Поищем, давайте так. Нам нужна вот эта наша буковка. Вот, цифрка 1. Зажимаем. один. Ой. Извините, Shift надо зажать. Так и А. Так, фокус не удался. Хм. Фокус не удался. Хорошо, тогда что мы сделаем? А, нет, вот это-то как раз не та буква. Эта буква у нас смычная. А нам надо взрывную. Как тут? Где тут она? А, вот она. Не надо shift зажимать, извините. Вот она. Нажимаем Нолик. Нолик и А. Вот, прекрасно. Х. К. Эта буква у нас тоже печатается. С, а, только... Уже не с шестью, правда, а с восьмью. То же самое. О. О у нас это английское. Т. Так, потом... Это у нас... О, это у нас... О, английская В. Потом еще... А, вот мы еще забыли. Вот это тоже буковка существует, этот слог, вернее. Кьо, а йо у нас это английская Е. Вот. Йо. Так. Получается дальше. Этого, этого у нас нет звука. Потом... Забываем. Видите, ну как э, смотрите сами. То есть можете напечатать, можете когда печатать, допустим, сначала, чтобы запомнить, какая... Если гласная запоминать, то лучше, конечно, так печатать. В строчку так. Да? То есть каждый раз будем э, гласные. То есть мы знаем, что нолик это у нас эта буква. И, соответственно, э, смотрим на раскладку, что у нас. W, да? Вот. Ой, извините. Так, потом у нас... Что еще тут? Вот это U тоже присутствует. U это у нас циферка 5. Ой. Нолик 5. Так, вот. И все эти тоже присутствуют. Так мы запоминаем. А потом можете печатать таблицу. Это уже когда печатать. Таблицу печатать наоборот. То есть сначала все с А, потом все с... И вот так далее, так далее. Так, значит, у нас нолик. И у нас это Г. Так. И, и у нас это что? И у нас это Д. Нолик Д. Так, вот и получается. ха ко к Ко. А, что это мы тут напечатали? Подождите. Подождите. Так. Ка-ко-кё-ко. Потом Ку идет, У нас... У-то где? У нас это Б. Вот. ку кю к ки Так. Замечательно напечатали, сохранили файл и поехали дальше. Дальше у нас эта буковка а, т. т она называется чит. Чит она у нас здесь, где а, Буква русская ⁇ э ⁇ на раскладке. Вот она. Да, и то же самое. Поехали. Кто-то уже, за... Кто уже запомнил, где ⁇ а ⁇.⁇ тха ⁇ Это буква у нас ⁇ семью ⁇ Семью гласными. ⁇ тха ⁇.⁇ тха ⁇ Так, где же у нас вот Том? Потом Том? Том? Так Том? И Ч. И, и это у нас Д. Вот. Видите, таким образом, таблица нужна для чего? Чтобы запомнить сочетание. И желательно, конечно, в тетрадке, чтобы все запомнить хорошо. Буквы, произношения. Послушайте по ссылке. У нас есть там сайт, который которым мы пользуемся, да, и я поставил ссылку, потому что я собираю ресурсы на любые хорошие сайты, которые найду, и мне совершенно безразлично, они даже об этом не знают. Все равно в группе я один, поэтому я сам, сам для себя учу, так скажем. Это тут, тут не школа, это я сам учу для себя. И вам, если будет в помощь, то и хорошо. Вот и таким образом я просто кому-то советую. конечно, сейчас молодежи вообще писать не любит, но кто хочет действительно изучать и хорошо все запомнить читать, чтобы не путаться, а, советую писать, писать в тетрадке в обычной несколько, ну пускай даже страничку, если вы напишите, допустим, ну хоть полстранички. Ка-ка-ка-ка, ка-ка ка Ну, вот я так делал. Также потом кокю-кокю. Или хотя бы одну страничку с, этой, с этими, со всеми буквами, да? По табличке. Сверяясь с табличкой, напишите даже лучше две странички, да? Потом две странички этой буквы, две странички этой, вы уже запомните, что она с какими буквами. Согласны все а, таким образом слоги запомните, а когда запомните слоги, а, то уже читать мы тоже читали по-русски, учились по слогам. И тут то же самое, тут тоже слоги. Только есть простые, есть немножко посложнее. И дальше поехали. А, там у нас следующий у нас пип. Пип у нас. Пип у нас пишется со всеми абсолютно. Она у нас где? Она у нас... Это буковка... Вернее, это у нас... Это у нас э, английская П, русская Z. Вот она где. И то же самое. А. Потом Я. Но я сверяюсь с таблицей, конечно, сейчас еще... С раскладкой, да, я сам только новую раскладку запоминаю. Потом у нас О пойдет. О это Т. Потом у нас ее пойдет. Йо это... Йо это что? Йо это... Д, по-моему. Нет, это не Д. Так, вот. Й это Е. Да. Дальше поехали. А, тут у нас О. Это у нас... Так, потихонечку запомним. Это у нас W. Так. Но сейчас, видите как, сейчас я смотрю и запоминаю, какие именно буквы. А раньше было все по-другому. Раньше я а, раскладку перед глазами и на клавиатуру не смотрел. Таким образом, просто м, ставил пальцы, как, как, наверное, как в слепой обычной печати учат, да? Как ставить пальцы, и чтобы... Какие пальцы, какие слоги печатают, и даже слова быстро, чтобы можно было это печатать. Но тогда, вы видите, как бы другая система была. Теперь пьё у нас. П, вернее. Так, сейчас мы на это 4... Так. Дальше. У, у. У. У. Это у нас Б. Вот. Ну, кто побыстрее разберется, конечно, тому будет, тому будет удобнее. Теперь. Теперь у нас что? У. Это у нас 5. Так. Так. Следующий у нас И. Это у нас английское Г. И это у нас английское что? Д. Так, вот. И таким образом записали все слоги. Па-пя-по-пё. пя, -по -пё. пу Пу-пю. пи Пи, да? Вот, замечательно. фаз сохранили. И поехали дальше. Видите, ну, нам осталось, конечно, мы сегодня... Наверное, в этот урок все, но я думаю, таблицу я э, даже не знаю. Вот, может, не буду еще пока ее выкладывать, завтра мы доделаем <coughs> вместе, тогда выложу ее. Вот, чтобы э, чтобы вам, конечно, таблица это как пособие, а, но чтобы заодно уже и печатать лучше, конечно, э, вместе ее с вами и печатать. Вот, все здесь есть корейская раскладка, но ну, это вы сами можете. Как устанавливать, это тоже нам подсказали на одном, на одном из сайтов, ссылка которой в группе, Microsoft раскладка теперь есть в Windows, а Windows 3, где, когда я печатал, ее не было, и поэтому, ну, может она была, я не знал, поэтому я скачивал шрифты, устанавливал, и раскладка у меня была совершенно другая. А может я, честно говоря, уже... Ну, просто я не помню, чтобы я печатал слог, и он у меня не печатался. Как, как сейчас здесь, допустим, если вы раскладку напечатаете, возьмете, видите... А, допустим, это у вас что? А, вернее, а, буква... да, Хотите напечатать слог СА, допустим, САРАН, слово или САРАМ, и возьмете, видите, что вот эта буква... Q, да, и <coughs>, F, а вы печатаете и ничего не понимаете, что это за такое. Но на самом деле нет, на самом деле вот она есть, как бы дублируется N и A, и вот печатается. Да, а потом R это у нас U, опять же, R, и M это Z. Вот, ура, мы напечатали слово Сарам это люди. Человек, вернее, сарам. Сарам люди. Люди, ну там есть э, суффикс, который э, во множественном числе. Сара, Сарамдыри, сарамды, сарамдыль. Люди, по-моему, так, если я что не путаю. Но это позже. И также мы можем напечатать са. Так, сарам. Сарам, Сарам, Сарам – это любовь. Вот так, так можно написать человек Сарам. В принципе, все эти буквы мы знаем. Только видите, читаем мы так Са-ра-м, са, -м. са м то есть э, не подряд. А вот слоги, вот это двухбуквенные слоги, мы сейчас проходим простые. Бывают трехбуквенные, четырехбуквенные. Вот, на этом сегодняшнее занятие мы заканчиваем. Сами уже посмотрите по раскладке, и завтра у нас дело пойдет быстрее. Всем спасибо, всем удачи. Корейский язык с нуля каждый день. До новых встреч.